64 дня, более 300 событий, 10 тысяч участников. Все это первый Ижевский фестиваль человека. Главная цель привлечь внимание горожан к теме развития и показать, что жить в нашем городе действительно интересно. На церемонии открытия мастера из 37 центров рассказывают, а главное дают попробовать интересные практики для лучшего понимания себя, других и мира вокруг. Организованный горожанами Ассоциацией развития города и партнерами, фестиваль «Человека» отличается новыми форматами. Ижевские костры, например, в день симнего солнцестояния сутки согревали горожан, формируя среду для общения. Когда мы готовились к этому мероприятию, я говорил: давайте сделаем программу. Мне сказали, подождите, не надо быть массовиками-затейниками. Ну все нас развлекают, давайте послушаем самих друг друга. Флешмобы бабушек, рождественские гуляния в ретро -стиле, финская ходьба для встречи Олимпийского огня. Фестивальщики с легкостью ломали общественный общественные стереотипы поющими чашами, стеклами, йогой и рисунками на воде, шли в народ, чтобы пробудить максимальное количество горожан. Здесь происходит что-то невероятное. Мне кажется, такого не происходило никогда в городе Ижевске, поэтому очень интересно за всем этим наблюдать. Я не знаю, что чувствуют посетители торгового центра Петровский, которые не в курсе того, что здесь сегодня праздник человека, и они приходят и видят какие-то совершенно непонятные, может быть, для них вещи. И тем не менее, они как бы должны быть счастливы по этому поводу, потому что то, что они здесь сегодня видят, больше нигде в таких массовых площадках и не увидишь. Нашлось в фестивале человека место для образования и научных аспектов. Всероссийская конференция антропопрактики, 33 открытых лекторий в МВЮ и новые форматы в образования. Более двух тысяч учителей, директоров школ и детских садов, старшеклассников и предпринимателей общались со специальными гостями фестиваля из Москвы, Амстердама и Нижнего Новгорода. Это, ну, это, это невероятно важно. Почему? Потому что мы Сегодня должны понять, что для нас, в частности, например, для нашей страны, самое главное, что сейчас есть, это образование. Нам нужно образовываться. Под образованием я понимаю не только вот какую-то сухую науку, а образование всего, культурное образование, образование духовное образование социальное. Разговоры о самопознании, здравомыслии, лидерстве, творчестве и многом другом помогли живчанам задуматься над личной жизненной стратегией. А именно с этого, по мнению профессора из Канады Мэрлин Хэмилтон, начинается развитие города. Кроме вот этих историй, то, что появилось в интернете, в сидело, это разворачивающийся фестиваль человека, потому что на самом деле это уникальное событие на мировом, в мировом масштабе и первый город, который где вместе собрались десятки, возможно, сотни организаций, которые занимаются осознанно тем, что развивают способности, навыки, компетенции, внутреннее пространство человека. Госпожа Хэмилтон уже 20 лет успешно проектирует систему развития городов по всему миру. Летом она планирует приехать в Ижевск, чтобы лично участвовать во втором Ижевском фестивале человека.